Всем добра! Ура! Игра приветствует вас Друзья, с вами вновь Олег, он же Бородатый скретч продолжает играть В Вальхейм. И в данном выпуске Речь пойдет о том, как построить Нормальный склад и хранить Свои э, ресурсы, потому что Это достаточно, ребятки э, Насущная проблема, которая беспокоит Практически э, всех. Где же Хранить свои ресурсы? А ресурсов, поверьте Со временем прохождения и выживания у вас Будет просто-напросто пятой точкой Жуй, поэтому надо где-то и грамотно э, Хранить. Так вот, как это грамотно ребятки сделать сегодня. Братишка Скретч вам и а, расскажет. Наливающие ребятки чаечку, кофеечку, запасать с печеньками и приятного всем а, просмотра. Также зритель не забудь поставить лайкосик под данный видосик. Мне очень нужна важна твоя поддержка. Ну а взамен за твои лайки я буду радовать тебя годными крутыми видосами по самым разным современным видеоиграм, таким как Вальхейм, например. Спасибо тебе большое. Начинаем. Пока что на данный момент мне приходится хранить все мое барахло, которое я нахожу по всему миру вот в таком вот маленьком а, на коленке слеп складишке, да, небольшом, который прямо вплотную прилеплен к моей бичушке, да, в которой я живу. Ну и расширяться я решил, конечно же, начиная со склада. Ну что ж такое, ребят, даже кузница у меня здесь, смотрите, как затесалась э, за неимением места, пришлось ее вот сюда вот воткнуть, это очень неудобно. В хаты надо что-то делать, вы посмотрите, друзья, как был курятник, так и остался. Курятник, слепленный на скорую руку буквально на колен. Надо что-то делать, подумал викинг и поднял свою волосатую задницу, напряг свои мускулистые руки и пошел уже а, воротить дела великие. Нам необходимо, ребят, построить совершенно новый склад, который будет соответствовать всем требованиям и хранить все мной найденные ресурсы без исключения. Давайте, ребятки, что-нибудь такое сейчас наваяем. В первую очередь нам потребуется... Так. Время-то видели? Ребят, вы время видели? Нет вообще? В первую очередь настоящий викинг должен отдохнуть, черт возьми, а то у него сил-то не будет на построечку. Сейчас отдохнем, да, ребят, все остальное, это все я завтра сделаю, не надо мне сегодня, давайте завтра. О, коряку, добро пожаловать, С добрым утром, черт возьми, викинг поднимает свою волосатую жопу и идет уже на постройку. Тем временем шел 40 сороковой день нашего выживания. Буду, ребят, сегодня акцент делать не на помещение, не на а, постройку дома, а чисто на постройку а, складского помещения которое потом мы, скорее всего, вмонтируем в наше основное жилище, которое здесь также и построим. Этот, ребят, склад размером 2 на 2 метра получается. Берем пол и ставим вот сюда. Полублоки именно вот такие. Деревянная стена половинная подойдет, тоже двухметровая. Вот таким образом мы ее сейчас разместим. Да, почему, ребят, половинная? Сейчас вы все и увидите. Так, и вот так. И теперь смотрим, сколько же нам сюда... Сундуков можно а, впихнуть. Я так понимаю, в эту одну клеточку можно впихнуть вот таким вот образом. Один сундук. Не, не старайтесь, ребят, лепить совсем слишком а, вплотную. Запихивать сюда три сундука. Я хочу сделать более менее чтобы эстетично все было, да. Запихнем сюда мы, наверное, вот так вот парочку сундучков. Да, опа! И смотрите, ребят, в чем прикол. Для того, чтобы нам построить еще один уровень этих самых сундуков, на сундуки мы ставить а, не можем. Мы можем ставить на Какую-нибудь а, твердую поверхность Типа вот такого вот половинчатого а, Пола, который можно и установить Вот сюда вот, накрыв эти с вами Эти наши с вами сундучки Можно, ребят, как половинчатые ставить А можно, по вашему усмотрению, ставить и цельный Вот такой вот пол В эту нишу, давайте попробуем так и сделать Наверное, во, вот так вот, наверное, будет гораздо а, Лучше, доступ у нас есть Вот к этим двум сундучкам, раз и два. Чем хороша эта конструкция, сейчас я вам, ребятки, продемонстрирую. Я обожаю, ребятки, чтобы все было грамотно, чтобы все у нас было э, качественно. И поэтому смотрите, что здесь можно будет э, сделать. Здесь можно будет разместить какие-нибудь вот такие вот табличечки, да. Вот здесь вот сбоку, например, да, как-нибудь аккуратненько. Это, ребят, для того, чтобы понимать, что здесь у нас находится такой-то ресурс. Здесь у нас находится ресурс совершенно а, другой. А можно, ребят, а, спереди поставить таблички? Можно их поставить сбоку, если вы хотите, чтобы более как-то поэстетичнее было, да? Все это. Здесь, например, смотрите, можно подписать дерево, дерево. А здесь, например, камень, да? Камень и так далее. Давайте сейчас попробуем построить следующий а, ярус. Да, ребят, умещается все. Грибы, ягоды, трофеи, дерево, камень и так далее. Да, и идем наверх. И вот таким вот макаром. Я не знаю, кстати, в сколько уровней можно вот так вот поднимать этот склад. Но, думаю, вот такого а, маленького склада на 4 ящика высотой в 2 метра. Нам будет вполне э, достаточно 4 ящика в квадрате 2 на 2 мы э, уместили Занимает мало места, да, это все можно, естественно, убрать Лестница нам только для постройки Что, зритель, ты думаешь по поводу версии номер один Пиши, пожалуйста, свои комментарии, размышления Мне, если честно, нравится этот вариант первый Достаточно все практично Давайте перейдем к постройке варианта номер э, 2 Итак, друзья, давайте попробуем поставим Ставим здесь Одну, значит, такую перегородочку Вот таким вот образом А после чего, для того, чтобы у нас все было ровно Ставим деревянный брус Именно вот а, в это а, место Вот таким вот образом Да, это, ребят, для чего делается Чтобы у нас расстояние между этими самыми Значит перегородками было ровно а, 2 метра И здесь же ставим второй И вот этот брус сверху можно я так понимаю просто-напросто убрать Есть такое дело И что мы ребят дальше делаем а, Дальше мы ставим наши с вами а, сундучки Вот здесь вот по бокам например Это у нас будет с этой стороны Раз И второй сундучок ставим вот с этой стороны 2. Старайтесь, ребятки, ставить ровненько да? Деревянный пол, ребятки, берете И делаете, ставите его вот сюда Уже в свободном а, порядке Вот таким вот образом можно спокойно Уже его а, приклеить Раз Деревянный пол, а второй уже в принципе Здесь должен встать э, как э, Влитой. Немножечко повыше Теперь сундучки ставим э, на ту Полочку, которую мы здесь пришпандорили Где они у нас, сундучки в мебели И ставим следующий сундучок Уже над первым Вот сюда вот примерно Раз, и следующий сундук Уже над ним ставим. Это вот Судым-2 э, И можно еще таким образом Продолжать и дальше строить вверх. Хочу лайфхак от себя порекомендовать. А Если вы при строительстве наводите, а вам не дает поставить ниже да, какой-то элемент, просто нажмите на клавишу shift. Этим самым мы отвязываем да, прикрепление автоматически к каким-то определенным углам и ставим в произвольном порядке желаемые элементы. Вот сюда, ребят, нам нужно срочно поставить да прямо над сундучком. И второй также плиточку крепим вот сюда. Почти получилась такая же конструкция. Понятно, что здесь тоже можно построить снизу два сундучка. Но если хорошо постараться, да, и если убрать вот этот вот зазор, который я снизу оставил, да, между а, первой парой и второй, а, то тогда мы можем а, высоту этого, а, этого, этой конструкции сделать гораздо а, меньше. 6 сундуков, с которыми можем легко взаимодействовать, да, и верхние в том числе. Я думаю, что если постараться, можно еще выше построить парочку, и мы тоже будем до нее а, доставать. У этого, ребят, склада есть еще одно интересное применение, фишки его можно использовать как э, лестницу естественно не забегая не забегать по ней а, а запрыгивать. Мы можем, ребят вот таким вот образом просто а, запрыгивать, куда нам нужно. Если у нас помещение а, достаточно большое, и там будет находиться такой склад, то с помощью него мы сможем а, запрыгивать быстренько на какие-нибудь более высоко, высокостоящие помещения, да, или комнаты. Это, ребят тоже фишечка особая у данного, а, у данной построечки. Пользуйтесь на здоровье. Главное, ребятки, компактность. Вот в таком небольшом помещении мы уместили аж целых шесть а, сундучков. И давайте попробуем, а, как же здесь можно э, ставить таблички на все это дело. Так, одна табличка. А таблички, ребятки, тоже здесь ставятся просто достаточно. Мы можем, кстати, поставить таблички вот сюда, на эту лестницу и подписать. Напоминаю, что преимущество этого склада в том, что вы можете спокойно по нему перемещаться наверх, какой бы он у вас высокий не был. Да, если нужно, например, достать до более высшего этажа, просто перепрыгивайте на соседний и прыгайте э, выше. То есть это как своеобразная лестница. Итак, два склада у нас уже имеется. Давайте перейдем к третьему самому компактному. Начинаем именно с локлонной балки, которая будет а, размещена а, ровненько. Вот сюда, например, мы ее поставим. Да, раз. Есть такое дело. И уже отходя от нее, мы ставим наши а, сундучки. Конечно, ребят, сундучки куда а, без них. И вплотную прям вот сюда мы Ставим первый наш с вами сундучок Можно кстати ставить прям немножко в балку Чтобы уменьшить максимально площадь Наш с вами складской конструкции И с этой стороны тоже таким же образом Мы ставим еще один а, сундучок Примерно так это будет выглядеть Есть такое дело, два сундучка мы поставили Дальше ребят, та же с вами а, логика Сверху мы ставим вот такие вот Перегородочки, советую ребят Также использовать shift а, Для того, чтобы они у вас стояли максимально а, Приближенно Поверхности э, сундучка. А, ну и на этот пол, что мы поставили над сундуками, ставим следующий ярус сундучков. Да, который также смотрит у нас э, кольцами, вот этими, которые спереди э, смотрят именно на нас. Можно так сказать. Мы смотрим. Мы, мы ребят строим отсюда, поэтому они смотрят э, на нас второй уровень. Раз. И с этой стороны тоже. Специально, ребят, делается для того, чтобы наш склад, исп... наш склад выполнял функцию лестницы, по которой вот так вот можно будет прыжками потом забираться. Чтобы, ребят, построить его выше, можно такую же балочку просто поставить на первой. И все, валя, ваш склад можно продолжать дальше. Таблички будем крепить, наверное, вот сюда. Вот, Давайте приблизимся немножечко на эту боковую балочку, скорее всего, у нас получится. Да? Вот так. Тоже подписываем, например, дерево. Тут камень. На втором и, да, и последующих ярусах в табличке можно ставить прямо вот на этот вот а, пол. Все, друзья, вот такой вот у нас получился мини-склад, а, который можно а, расширять. Его, ребятки, можно расширять как влево, так вправо. То есть его удобство, да, в чем заключается. А, его можно расширять вверх. Единственное только, ну и вниз тоже По желанию можно будет расширить, то есть вот такой вот Универсальный склад, номер три Плюс его, конечно же В практичности, то что и по нему можно Прыгать как по лестнице, да, забираться выше И выше, и конечно же Расширять его во все стороны, и плюс он, конечно же У нас гораздо экономичнее получается По количеству древесины, нежели Вот этот первый и вот этот вот второй Вариант, ну что ж По мне так все варианты хороши, на самом деле Мне все, все три варианта нравятся Использовать, конечно же, я буду самый практичный, скорее всего, третий вариант в своих построечках, где-то, да, и на видосах вы будете его лицезреть. А как вам, ребятки, идея по, по складам? Пожалуйста, пишите мне свое мнение в комментариях. Также, если у вас есть идея покруче, как организовать свой склад а, из древесины на начальном этапе, тоже, ребят, пишите в комментариях. Первый, значит, а, такой, достаточно простой а, и понятный до да, квадратного типа. Второй, значит, у нас вариант а, треугольного, лестничного типа, а, экономичный по ресурсам и более компактный. Ну, ну и третий вариант, ребятки, самый компактный, тоже лестничного типа, а, тоже можно сказать треугольный, да, ну и самый экономичный по а, постройке. Какой вариант зритель понравился больше тебе, пиши, пиши мне об этом в, в комментариях, я тебе непременно отвечу. Ну я надеюсь, тема со складами для тебя стала более-менее понятной и ты теперь не будешь а, париться о том, куда бы деть свой драгоценный лут, а построишь уже быстренько вот один из этих складов и будешь хранить лут в ящиках и в более компактной обстановке. Установки. Братишка Скретч, как всегда, плохого не посоветую Зритель, если у тебя есть крутые идеи по поводу видосов по Вальхейму, то смело пиши мне об этом в комментариях. Братишка Скретч все комментарии читает и на все старается отвечать без исключения. Ну что ж, играйте только в самые крутые топовые игры. Всем приятного геймплея, еще обязательно увидимся и услышимся. Продолжение следует!